Мы не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Потому что жить просто нам неинтересно. Скучно другому человеку просто так жить. Он должен иметь какую-то высшую цель, которая могла бы оправдать красивую смерть.